Здравствуйте! Сегодня мне пришлось сделать ремонт, или так сказать, устранять поломку аудиокабеля Jack-Jack 3.5 мм, идущего микрофону фирмы акутуре С одной стороны штекер идет на 4 пикуля, а с другой – 3. Так как после трехмесячного использования этого микрофона этот аудиокабель вышел из строя, так сказать, перестал работать, то пришлось мне выписать из Китая Подобный аудиокабель, который по переписке с продавцом должен был подойти к данному устройству. После получения выписанного из Китая подобного аудиокабеля, обрадовался, что теперь данное устройство, это микрофон, будет снова производить звуковую запись на диктофон при снятии видео. Но не тут оно было. Аудиокабель, идущий от микрофона американской фирмы Aperture, диктофону не так просто можно подобрать. И соответственно этот и ранее выписан из Китая аудиокабель Jack-Jack 3.5 мм не подошли. После чего мы решили сделать прозвонку проводов подключения к штекерам. В родном аудиокабеле было 4 провода, но оказалось, что подключенных к штекерам только 2, а два были как бы запасные или обманка. При поперечном разрезе аудиокабеля, полученного из Китая, проходило только две жилы проводов. После прозвонки подключения проводов к штекерам подпикуля сделали новые подключения, или так сказать перепайку китайского аудиокабеля jack jack по факту подключения плюс и минус в соответствии родного аудиокабеля. Со стороны штекера на тримпикуля красный провод плюс подключается к двум каналам или, так сказать, соединяет в одно целое первый и второй пикуль. А счет ведём снизу. А провод черного цвета минус подключаем к верхнему пикулю. Возможно, кому-нибудь понадобится проделать перепайку подобного аудиокабеля. Отрезок аудиокабеля со стороны на 4 пикуля я не менял. Эта часть провода исправна. На один конец провода одеваем усадочную ПВХ трубочку диаметром 4 мм. Теперь концы проводов мы скручиваем по полярности и делаем запайку их для надежности. Каждый провод обматываем изолентой от предотвращения, от замыкания. Сдвигаем усадочную трубочку на место соединения проводов. Все. Теперь нагреваем усадочную трубочку, чтобы она хорошо обжала соединение этого аудиокабеля. Зажигалка это хорошо проделывается. Конечно, в конечном итоге наш восстановлен аудиокабель готов к использованию. Теперь предстоит нам проверить его на работоспособность. Подключаем его к устройству. Штекер на 4 пикуля подключаем к микрофону. А на 3 пикуля записывающему устройству. Это диктофон. Включаем запись. Раз, два, три, четыре, пять. Проверка. Проверяем. 3, 4, вот как видим отлично идет воспроизведение значит наш аудиокабель jack jack три с половиной полностью исправен все может это видео поможет кому-нибудь выйти из данного положения как и мне при покупке данного аудиокабеля или замены его который вышел из строя с вами был канал делаем сами кто желает быть в курсе всех моих событий то подписываемся на мой канал всем желаем удачи всего доброго до свидания